О чем поется в песне Стромая Allors and Dance? Припев и название песни переводится как Потому мы танцуем. Стоп, почему мы танцуем? В первом куплете песни приведены цепочки рутины. Например, Работа, зарплата, зарплата, траты, траты кредит, кредит долги, долги, суды. И для того, чтобы забыть все проблемы, мы танцуем. Второй куплет говорит о том, что когда кажется, что хуже только смерть, то все-таки найдется решение. Я перелазил множество сайтов с текстами, и, честно сказать, я в шоке. Одни говорят, что там в тексте эти упоминания Элзи, в других же этого нет. И в официальных субтитрах клипа тоже нет никаких упоминаний веществ. Многие люди могут быть вообще в заблуждении, что песня о котиках. Хотя это не так. Так все же.